Привет! Сегодня, то есть вчера была карта дня, колесо фортуны, да, вот такая красотка, потом пятерка жезлов, и, соответственно, кольцо по оракулу Ленорман и дом, да. И дальше руна Беркана, и как руна дня, и совет руна Дагас, либо Дагас, наверно наверное, Дагас. Вот всегда, вот я, честно, люблю отодвигаться от этих карт, то есть не в одну упулился, да, допустим, две позиции, не в одну упулился, а в две сразу. Смотрим, да, пятерочка Жезлов у нас говорит об активности, да, о том, что там захватывать территории, не территории, как-то надо быть на стороже, да, э, либо изучать что-либо, ну, тоже, ну, они как бы тут от тома-то да, далеко, вот. Это для меня лично, она так и проигрывается, я так ее вижу, кто-то может видеть иначе, я не спорю. И здесь колесо фортуна, да. Если отодвигаться и вместе судить, то э, здесь на самом деле это как вот одна руна до да газ в Совете, то есть вот здесь Дагаз, не ждать у моря погоды и самим влиять на окружение, да, на ситуации, что с сильным духом людям удача улыбается, на самом деле оно и так и есть, то есть по пятерке жив, некоторая сила, упорство, устойчивость да, произвести в жизни, да, и по колесу фортуны многие аспекты тебе откроются. На самом деле такое происходило, было это в том контексте, что я прошляпала, я неправильно поняла то, когда должен пойти мой сын на кружок, и я прям не знаю, под конец дня, там, в 8, наверное, часов, я аж писала, как бы, всем учителям, а что ж происходит, <сёк> что-то я не поняла, работаем мы завтра, сходим на занятия, либо не ходим, прошляпали занятия, оказывается, я неправильно поняла, и благо мне человек объяснил это, также по колесу фортуны и кольцо, да, «Колесо фортуна», «Кольцо» и «Дом», да. Много было разговоров у меня, на самом деле, с домашними, потому что я узнавала планы, как кто работает, что делает, потому что неделю сидеть дома — это с можно, с и можно просто, вот. И поэтому я спрашивала: кто где, чтобы по гостям ходить шляться, так скажем, хотя... Да, вот. То есть и вчера была такая фортовая ситуация, где мы пообедали с Максимом Александровичем, и я его немного запрягла, короче, у него. Ну, Борин, давай по-быстрому, до да, покупки, по-быстренькому купим, и я так... Я уже список из 16 пунктов, но я этому просто не сказала. А по факту он офигел, но он мне ничего не сказала. Вот, и вот. И, а, вот. и он, он сказал: Вот если бы я бы нарушил, ты бы меня с потрохами сожрала. А вот я тебе ничего не сказал, Видишь? Вот как я. Я похвалила наоборот. Мужчина, вот какой ты какой-то молодец. А вот видишь, какая плохая. А вот ты молодец. И конфликт был исчерпан тут же. Поэтому. Вот какой-то такой день. Путь Суетись, суетись, но и по колесу, да, ой, и по кольцу, и по баш, и по дому, да, дому это все-таки уделять внимание родным, близким, дому, да, все-таки в совете. Ну, я так и делала, только у меня, ну, как бы, в плане уборки только было это все вчера. А кольцо определенные... Делать дела, которые вы наметили То есть делать то, что вы Обязывались обяз... Обязываетесь перед какими-то другими людьми Поэтому в кольцо, если у вас Выпадет, то это очень даже Неплохой день, но главное вот, Просто день особо не лениться А делать, в принципе, то, что от вас Требуется, но еще и в зависимости От того, какая карта совета выпадет Потому что это тоже все-таки важно, как мы сейчас увидели прям Посмотрели, что пятерка жезлов, такая колесо, вот все это взаимодействует, как это все играет вместе, вот. Привет. Так что карта дня на вчера была такая, что значит вот эта карта танцовщица. Долго над ней думала. Ну, в принципе здесь карнавал праздник похоже если было вот, допустим карта таро если колесо колесо фортуна прям очень даже хорошо если в колесо фортуна выйдет но там без старших аркан это колоду поэтому в принципе как бы вот но достаточно очень много интересных обстоятельств было вчера очень удачных вот-вот-вот это вот знаешь это прям правда как колесо Форту, вот такая классная то есть очень много удачных обстоятельств для себя я с помощью этой карты конечно вынесла да? и еду да мне е... еду мне снабжали едой мои родственники мои любимые родственники снабжали меня едой вчера и дали с собой много чего Почему-то прям по еде прям хорошо как-то. Вот знаешь, что, что... Что на карте у нас, соответственно, есть, так и отыгрывается. Не, пухалого никакого не было, какой-то наряжалого было. По неожиданностям, он такой принц выс выскочил, до да, вчера... Я бы сказала, поддавшись творческому порыву, я изменилась в вчерашний стрим, я провела как раз-таки с этой колодой, вот, то есть я посмотрела, что, в принципе, люди хотят, да, люди хотят какие-то вопросы, и я так подумала, а чё бы и нет, а что бы и не сделать такой стрим, хотя у меня так вообще в планах не было, ну, поддавшись порыву вот этого. Принцы творчества, Я думала, я там там буду раскрашивать, либо рисовать, а так фиг с маслом, я буду классный эфир проводить. Окей, по совету у нас только такой классный манипулятор был. Манипулировала ли я обстоятельствами? Да нет. Да нет. Ну, не детьми точно. Этими детьми тоже не манипулировала. Держала под контролем свои определенные эмоции Вот что Это уже, я уже считаю По руне Альгис. А не, не Альгиз Это руна эвос. Эвос, эвос. Важно смотреть с разных сторон И есть всегда два выхода Соглашусь Два выхода Не купила мясо в одном месте, значит ты купишь в другом ну как оно так и вчера и проигралось. я подумала в одну лавке мясо найду, доперлась до нее в этот холл собачь, потом нет, ладно и потом прям иду по дороге, опа магазин мясной, а давай зайду, зашла и не пожалела, теперь мясо там буду закупать, только там никак иначе, поэтому посун сюда. По соции, по паруны Эйвас надо смотреть вдаль, надо осматривать все, надо смотреть на все оптимистично, я бы сказала. Вот, а неожиданности, да? Вчера вот именно рыцарь проигралось дерево. дерево, неожиданность, да? Ну неожиданность то, что мне одарили супами, одарили йогуртами. Это такая правда неожиданность была, а что нет? Зато мне готовить меньше, я не люблю готовить, у меня дали суп на несколько дней. На, кушать как, как в тюрьме. На, ешь. Ладно, шучу не в тюрьме. А, ну просто как в тюрьме халявно. А, вот. Поэтому, э, на самом деле, связано дерево с родственниками, здоровье, да, здоровье неожиданно, не, неожиданно подкосило под вечер, оказывается, кое-что не свежее я скушала и от этого немножко страдала, поэтому неожиданность в виде здоровья, либо это со здоровьем, либо с родственниками, да, вот, ладно. Луна и танцовщица, ну, здесь, здесь как вот как по колесу прям бы прошлось бы день. Обычно по колесу это какие-то неожиданности, какие-то удачные обстоятельства, какие-то прям вот удачи на твоей стороне. Это прям как чисто по колесу. Обычно день у нас проходит. Ну и здесь прям колесу. Ну, ну, ну как еще описать? Ну, прям так. Праздник, праздник вчера сделала. А, по, также по Луне По Луне я много доверяла, знаешь, своей чучке интуиции Чтобы вот, вот этот магазин, эти вот Такой вот, вот Когда у нас Луна в карте дня Не стоит терять веру Не надо думать, что это день каких-то определенных несчастья Либо еще каких, какой то какого-то бреда Потому что а, по Луне, если кто из сторон знает, что Луна это не особо хороший день Но! Но! Не только, но не в Ленорман но не в Лен... Ленорман наоборот Это карта интуиции, карта подсознания Карта, где вы можете руководствоваться Своей внутренней чуйкой и не ошибиться причем. Вот, поэтому А то бывает, что э, Какие-то сложности с Луной связаны Сложности с Луной да. И я вспомнила Один момент Была практика в моей жизни Связана с Луной и с Колеса Года вот такая у нас карта, вот, я загадала просто вот вопрос, это было лет 2-3, 2-3 года назад, нет, даже больше, где-то около 4 лет назад я загадала вопрос, это прям как сейчас помню, какого цвета купальника куплю? Почему же вопрос, почему же такой глупый покажется вам? На самом деле не глупый, потому что под мои размеры, а они достаточно специфичные, надо подбирать определенный купальник. И это была большая проблема. Это как джинсы. Вроде ты худенькая, а жопа большая. И вот примерно та же самая фигня с купальниками. Вроде как бы ты худенькая, а грудь-то вообще как бы не худенькая. Вот, из-за этого такая беда и геморрой было вот купить купальник. Это жесть. Из-за этого я задала как раз таки вопрос выпала как раз таки вот такая красивая луна да. и я подумал какого цвета куплю где куплю да я даже рассматривал какие-то места помню мы поехали но вот про место не помню про место не помню то есть то ли то ли не то место помню вот цвет ага ну цвет вытащила маме еще помню вытащил мама тоже купальник себе покупала окей маме выпал дьявол мне выпала луна по цвету. Окей, поехал в магазин, смотрю, мерю, и мне подходит вот такой купальник. И я прихожу домой, потом как бы я забыла об этом раскладе, а потом смотрю, что я там заметки делала. Луна и примерно такая же цветность именно голубого, желтоватого, но, но на самом деле он беловатый, да, там белые какие-то полоски, темные, и именно вот такой, как, как, такой немного контраст голубого и вот, вот вот вот вот вот этого всего. Я так, ну потому что я не специально подобрал, подбирала, я я подбирала хотя бы чтобы красиво сидел, а Остальное это ну при, приложится Причем он так, так и не дешевый Выше очень даже не дешевый Поэтому Вот так Вот такой у нас купальник с луной Типа по цвету, да, я хотела по карте Именно по цветовой гамме Колеса года посмотреть, а какого купальник Хоть какого-то цвета, может приблизительного оттенка Когда вообще ты заходишь в магазин Ты забываешь о том, что ты выкладывала Вообще напрочь И ты просто вот а вот этот ничего, давай, давай ко мне сюда, вот, купальник во много перемерил, но вот этот мне прям подошел, мне понравился, и там по грудям, по форме, прям красиво, все, и вот с этого, вот это вот такой классненький, замечательно, все, вот, все такое классное, Бу, вот такая ситуация, вот такая история, это было уже, это было давно, вот, поэтому вот так, можно ли так делать? Попробуйте, попробуйте, посмотрите, что выйдет у вас, да, то есть я сейчас лично покупаю вещи из разряда, мне вот в голову судануло, значит, это надо купить, На модный приговор я не смотрю. Вот, а раньше вот как-то мне было без разницы, да и вела я какой-то одинокий образ жизни, это тот момент, когда ты мама, ты должна за домом следить, обязана, знаешь, обязана за домом следить, обязана за ребенком следить, и вот, вот дом, дом, рабо, дом уборка ребенок, поэтому у меня был такой момент закрытый, я хоть какой купальник да какой, и в магазин такой, знаешь, в магазин как на праздник, был такой момент, да, <свят> поэтому вот такие вопросы глупость задавала раньше, если что, посмотрите, попробуйте, если у вас какая-то вещь, да, то есть место, где я куплю, в каком месте куплю, как это все будет, посмотрите, это работает, но я не говорю, что так надо делать, просто у меня это сработало именно таким образом, я поделилась своими Своим определенным моментом. Поэтому спасибо тебе и всего тебе хорошего. Пока-пока.